Красные дипломы вручили выпускникам, отличникам Казанского федерального университета. Я думаю, они еще скажут свое слово и в науке, и в образовании, да и повседневной нашей жизни. В Елабужском институте Казанского университета завершилась смена детского лагеря Интеллета. Новые друзья, новые отношения, новые васады. И многие интересные мероприятия. Всякие кружки, занятия. Ботанический сад Казанского федерального университета посетили представители ботанических садов стран СНГ и городов России. Конечно же, когда собираются такие специалисты в одном месте, это огромный опыт, который будет использоваться уже в дальнейшем для передачи нашим студентам, нашим коллегам и, конечно, для саморасвития. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Минибаева. В Императорском зале Музея истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов бакалаврам и магистрам Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Выпускников поздравили первый проректор КФУ Ясмин Зарипов и директор ИТИС Михаил Абрамский.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 Молодые ученые Казанского федерального университета стали победителями конкурсов 2021 года на получение грантов по мероприятиям проведения инициативных исследований молодыми учеными и проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых и конкурса продления проектов молодежных групп 2018 года президентской программы исследовательских проектов.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 Новые друзья, новые отношения, новые вожатые И многие интересные мероприятия, всякие кружки, занятия. По завершении церемонии закрытия Intel-лета участникам смены выручили сладкие подарки и пригласили стать за засегдатаями детского университета и мероприятий в Доме научной коллаборации имени камильева Валиева. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Учителя лицеев Казанского федерального университета стали обладателями премии «Лучший учитель Республики Татарстан за достижения в педагогической деятельности в 2021 году». Одной из них стала учитель информатики it лицей Казанского университета Елена Митясева. Напомним, что данной премии она удостоилась еще и в 2014 году. Елена Кирсанова, преподаватель по иностранному языку лицея имени Лобачевского, в конкурсе участвует первый раз. И для нее эта премия стала особенно радостным событием. Церемония награждения победителей состоится в день Учителя. Огромное спасибо детям, кто слышит меня, кто понимает меня и слушая делает то, что я делаю. Вот именно это сотрудничество дает победу в этих грантах. Благодарность руководству Казанского федерального университета за возможность профессионального развития, за возможность участия в различных конкурсах и благодарность администрации лицея во главе с директором Еленой Германовской ценой. Да, yeah, помощь в ходе подготовки к конкурсу. Стали известны имена победителей и призеров международного финала Олимпиады Иннополис Open Robotics 2021 по профилям манипуляционной интеллектуальной робототехнической системы и мобильной интеллектуальные робототехнические системы, учащиеся СУНЦ, IT-лицея Казанского федерального университета в их числе.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 На этом все. В студии была Энджимини Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!